Приветствую вас, дорогие друзья! Я все еще нахожусь в Северной Италии, это город Парма. Завтра я уже отправляюсь в Польшу. Это последний день моего пребывания в Италии. Сегодня понедельник, и завтра во вторник с утра уже выдвигаюсь. Вот я присел в парке здесь немножко, чтобы прочувствовать еще раз до конца атмосферу Италии, и встретил очень интересных людей один чернокожий один человек yeah. из Тунизии вот рядом со мной сидят, немножко поговорили с ними по-итальянски yeah. ну, <laughs> вот и, ну, в принципе очень хорошие, доброжелательные люди ну, я наломанным итальянском поговорил чао welcome to Italia. <laughs> Вот, и это один из больших плюсов, э, в принципе, жизни в Италии, потому что на итальянском языке можно общаться с людьми абсолютно разных национальностей, здесь национальности практически со всего мира, это один из главных плюсов, также хотелось бы отметить потрясающую архитектуру, природу, э, Италия мывается тремя морями, культурное наследие Италии таково, что мало какая страна может с этим сравниться в мире. Поэтому в плане этого всего ставлю Италии твердую десятку по десятибалльной шкале, но а в плане именно работы, трудоустройства придется поставить двойку, потому что очень тяжело здесь сейчас найти работу. Что сказать насчет менталитета самих итальянцев? Ну, доброжелательные и в принципе люди очень приветливые, отзывчивые. За их менталитет им ставлю восьмерку. Собственно, на этом у меня все по Италии. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет еще очень много всего интересного. До скорых встреч, друзья. Аривидерчи. Арвераси, чао, чао, Чао.